Мужик, уходи отсюда, это моя плеса. Мужик, уходи отсюда, я говорю. Я говорю, уходи отсюда, это моя плёса. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Снова на водоеме. Время, не знаю, вида, не видно, 12.20. 12 декабря сегодня. Только пришел, сейчас буду забуриваться. Закармливаться сразу старые лунки Новую одну всего добавлю И пробовать ловить Три человека всего на озере сегодня одна машина Или все разъехались уже Или вообще сегодня никого нету Вчера машин семь было я Уже в районе обеда ехал Так что как-то Народ от ротана стал отходить Ну а мы будем пробовать ну что, сижу уже полчаса рыбалки. Четвертая лунка, наверное. Первая поклевка сейчас только была. Пробурил одну свежую, закормил. Ротан, наверное, здоровый. Может, во всех такой просто большой стоит. и Охотники стреляют, если слышно. Это такая поклевка. Кивок хорошо прям реагирует, а усилия никакого. Вот такой. Ну хоть хоть клюнул, то уже хорошо, то уже начал расстраиваться, что вообще рыбы не будет, что народу не было. Сейчас, когда ложила разведка, еще одна машина приехала после меня. Все после обеда теперь решили ловить, наверное, просто. Будем выходить, посмотрим, кто досидит. Ну, покрупнее, поинтереснее. Третья рыбина, шестая лунка Мужик уходи отсюда, это моя плеса. Мужик уходи отсюда, я говорю я говорю, ходи отсюда, это моя плеса. Здравствуйте. здравствуйте. Здесь нет рыбы, Саша, здравствуйте. Устал Лебать идти, что ли? По тем, похоже, У меня камера снимает, ни где опять не запикать ты будет. Ты предупреждаешь, Я, что на видео на Я же этот, кто он, блогер. <laughs> что, устал идти, что ли? Я спотел весь мокрый Тебе сейчас еще много лунок бурить Я же тебе сейчас пальцем буду тыкать Где мне охота побурить было Но мне лень было Ты там сейчас будешь разведывать Сейчас я поймаю рыбину ну, Собирай бур давай Я тебе с этого угла Так и быть тоже пару мест отведу Далеко, ну, там кто-то... быстро... Холодно, да, на улице? Устал, да, Александр? Айда, Ай да, еще бури! Кого... Айда, бури, Александр! Айда, с противоположной стороны тогда... Или нет, где-нибудь вот тут тогда бури! Куда-нибудь вот бури вот сюда в носок. Завершаю последняя умка на первом круге. Там, где самые крупные ротаны были, вообще тишина. Это вот полторашка. Сразу поклевочка. Где-то шестой, наверное, или пятый ротан, шестой, наверное, может даже седьмой из одиннадцати лунок. Начинаем второй круг. На первом круге тут нитычка. Сейчас пробуем, что тут изменилось за 40 минут. 40 минут где-то у меня ушло, наверное. счет открыт, но размеры пока так себе. Тоже второй круг, вторая лунка. Первая рыбинка. Так что есть надежда, что в районе нормы мы, может быть, сегодня еще и поймаем. Но это тоже надо постараться. Тут где-то от 50 до 60 штук надо поймать. Пока где-то одна седьмая часть у нас поймана. Вот она у меня луночка со стабильными результатами, как я говорил. На первом круге поймал двух штук. И очень много я из нее ловил, не, не ловил, и очень мало я из нее не ловил. Размеры тоже разные. Таких средних ротанов она обычно дает. Вот такой на сегодня пока хороший такой. Грамм в районе 200. Самый крупный. Продолжаем второй круг, где не по одному, где по два, в общем где не было, там практически и нет, поклево, где с первого круга поймал, по одному, там еще по одному хотя бы я поймал, общее количество у меня в районе где-то 10-11 пойманных. Еще время у нас есть. Я думаю, 5-6 кругов где-то получится. Потому что прохожу довольно быстро. Если поклевок нету, иду дальше. А если есть, пробую несколько еще проводок до дна и обратно вверх. Получается выводить. Тоже иду дальше. Сашка, рыбак в камышах сидит. Сашка! Ты кого делаешь? Наживку меняешь? А ты на какую наживку ловишь? Я решил на, на, на собрать, а, опять когда? Как, как На том озере ты решил самого крупного поймать? Ну, бы, да. здесь Ротан? Да. На лунке или на озере? Иду к Александру, у него рыба клюет, он говорит. Это ты себе вот эту удочку купил? Нет. Я думаю, что там таких не должно было быть. Это вот это ты одного поймал? Или ты уже сколько? А, уже второй, пока я шел, да? Да, кстати, кто так тянет-то плавно, надо подсекать. Я подсекаю. Ты он... не подсекаешь, он... ты его он просто вот так вот поднимаешь. Не хотят, они О -о -о, я не знаю. Кто тебя так ловить учил, Саша? Ну, все. Че, я... все, нет рыбы, что ли? Да у меня дочь нет. лучше больше бы поймала, но чем рыба ты. Есть, но она не это... Так она так и не будет у тебя клювать, если ты так будешь сидеть. А где у тебя дно там глубина? Делать одно, Саша. Ну-ка покажи, где у тебя вот дно. дно. Так на, выше. Да куда еще? Еще выше? надо выше. Да, нет. да надо не вот так вот мотать, а поднимать выше я было. Приподниму. А потом тоже у дна надо, он потом к дну приплывет. Ну я ж могу вот так отпустить. Че, нет рыбы, где что ли? Внук, вот и... Саша, ну кто ты так, ты как Я не знаю. Да куда еще речи-то, так с Настеньей напасешься. Да, Саша, да. Показываю Александру вот-вот мастер-класс, как надо ловить ротана. Он никого, оказывается, не умеет, блесна какая-то с хитрыми у него там, с хитрым хвостом каким-то. Всё, ему надо будет сейчас настраивать еще этому Александру. Он же сам никого. 60? Написано на ней 60. Не знаю, что 4, 0, а, 9. так это как будто тоже купил-то. Выброси ее сразу. Нет. Ты что? Если ротанов будешь ловить, выброси ее сразу. Нет, она хорошая. Тут, короче, вот L, S и H. Зеленая самая мягкая, да, должна? Нет. Поймал! вот хороший хороший хороший хороший хороший хороший на сегодня самый крупный вот она молчала молчала раз и выдала ротанчика нам бонусом на солнце не знаю слепит не слепит и вообще куда видно грамм такой 350 он весит сразу радостнее стало и надежда появилась на еще более крупного маленько, видимо, ротан стал поактивнее, там двух поймал, тут двух. Побежим тогда дальше сейчас. По всем успевать. И как обычно, как с этим Сашкой свяжешься. Так бегать приходится, Ну хоть не замерзну. Орёт опять на все озеро, что кто-то поймал. Бегу-бегу Бегу к Сашке опять Кого он там поймал ты? Саня, здоровый, да? Фух, стоило бежать, я крупнее вроде поймал. Да не Довольный, да, Саня? Да, Молодец. Саня. Это ротан, да? Это ротан, да. Но... Ты посмотри, пасть-то какая офигенная. Я не знаю, что там. Я я-то видел, камера что видела, не знаю. Ну, потом да. смери ему кого больше. Фух, побежал я обратно. Я думал прям трофей. А Сашка, кого он крупную рыбу-то не видел. Курка разлохматилась. Хватает ее, наверное, с разных сторон теперь. Солнце уже вот так вот, в общем, у нас должен где-то клев начинаться, и пока что-то им не пахнет. Сейчас вот эти три лунки тут заново разбурил, что здорово замерзли. Не только сверху, но и по краям тоже уже начало смерзаться. ли из-за этого. Ни поклевки, ничего. Ладно, идем дальше тогда. В общем, пробуем на палец. Клво так пока и нет. И трофеев нет. Один только и все. Ну, так, сегодня мелкие ротаны мало. Ну, я поймал, Александр, грамм на такого, наверное, на 350, на 400. Ну, по-любому здоровее, чем у тебя, но поменьше, чем у меня тот предыдущий. Лови, лови, здесь рыбы много. Ну что? В надежде все-таки поймать рыбу. На последний круг, наверное, пробегу. И все. Активности, в общем, не появилось сегодня. Если только сейчас она появится. Но по тому времени, как было до этого предыдущие рыбалки на 4 время уже прошло ну, в общем рыбалку на сегодня я закончил пораньше, за последний час поймал на штуки 3 всего даже, наверное, больше, чем за час. А телефон сел у меня. В общем, 28 штук. И два. Вот таких вот. вот самых крупных. Вот Александр. Маленький ротанчик у него. Ну ладно, он у тебя больше вот этого. Но меньше вот этого. Нет, а, меньше. меньше, ну, смотри. Он как... у тебя худой, смотри какой. Какой худой? Ты на голову мой в два раза. На голову. Саша, Саша, ну блин, ну. Ну, сравни, ну. Шире, шире мой. Мой шире, да. на, забирай своего. Сколько время? время не знаю. Ты сколько поймал? 16? 16 О, не умеет. А так что как-то вот так вот тут Наверное, сезон можно заканчивать Нет, будет. Время 10. Без десяти пять, да? Может, только начнет клювать. Но, в общем, как-то вот так вот. Всем пока. Такая красота. Сашка побежал домой, рыба у него. Не клювало, разочарован. Ротан у меня еще крупнее. Больше не поедет на рыбалку, наверное.